Ребята, мы сегодня играем. в Майнкрафт 1710. Со мной сегодня Кристя. А что где, когда Авто? Да, тут где? Я пошл коров убирать. Не надо коров убирать. Они нам еще нужны. Короче, начинаем ролик. Да и пять на канале 3D 5 миллионов не надо мне ничего ломать, ломать. кстати сядь рядом со мной чтобы было лучше слышать и да ребята мы сегодня снимаем на моем новом компьютере эээ, а я кирил всем здравствуйте и пока привет включимся Э, блядь, блин. Я сейчас! Короче, это, я ищи проблему. Я, я ищить, я ищить, что, ищить? То, что, я, тебя здесь ломаюсь, что я Я! Тебя так, э, пописываем кик. Кик. Э, Кристина была. Я сломаюсь, это... не шучать, э, Я не шучу. Хорошо, хорошо. так не будешь. Так. Я тебе сейчас выживание поставлю. А хорошо. Что у меня микрофон? В камере. С камер! Кстати, ребята, я я сюда потом выставлю фотку моего кольечика, который я сегодня распечатал на 3d принтере у себя <developer> в этой школе. А скандал то петин петин петин, да? Я на немецкий дебил. Может не немецкий? <targeteduisWhen> Кстати, у нас Моти одинаковые кольца. Мотя мужской, вот если еще, они женский. Матвей. Получи, и ты так же, и ты тоже... О, Каролина, здорово, пока... А это не Каролина, это колочка Джек. <служил> Я, Я тебя уничтожу. Дай. Как? А, не надо, колочка Джек, не надо, меня уничтожат. Ну, Э-э, это мой. Дай. Офигела! Да это наш будет. Офигела? Ничего. Не наш. Не наш дом. Мой. Я тебе потом построю свой. А где я буду жить на улице, по-твоему? Ну можешь на улице пока поспать. Пошел. Угу. Так, кика. Да не, я тут могу. Иван, баны, Кристин. Я ба ничего А чё за частицы это были? Ты уже что-то ломать начала? Нет. я, вот тебя... То, что я ничего не ломала? Нет. Кстати, ребят, мы в креативе, но э, выживание тоже будет. Да, да. Угу. когда-нибудь им э, через 100-200 лет. Кстати, чтобы сделать вот так же быстро, нужно просто сначала нажимать это, левую кнопку мыши, потом правую сразу же. Кристиан, но в моем доме не пробуй. Какой? Это. И, да блин! Я Сало! По макароны! На катошке! Я на я убиваю овцу топором. Трек, трек, трек, трек. Выйдет не скоро. Короче, трек я убиваю овцу топором. Никогда не выйдет. Я... Я знаю, как убить любого Иди моба в на... Майнкрафте. Для... Для дракона лук и меч. Для овцы нужен топорик. Для зомби... Для зомбаря нужна лопата. Короче, трек никогда не выйдет. Ребята, не ждите его позже. Это если что, отрывок из трека. Я не знаю, выйдет он когда-нибудь или нет. Криста. если что-нибудь мне тут сломаешь кроме пола, я сломаю твой компьютер. Кстати, мы играем на ПК. кто до сих пор. Как. Для даунов, короче, я объясняю сейчас. Мы играем на компе У меня Windows 8, 2 гига оперативки. Думаете, почему я 1,710 г? Ребята, в общем, это я по я пошел и стоун на стены ставить. Ага. Кстати, да, а вы что думали, мы не с модами играть будем, мы в ванильный майнкрафт играть будем? Конечно, блин. Конечно, конечно. Да-да-да. Так. -с. Короче, буду делать потом свет в доме. Только надо будет внутри делать. Кирилл, а, а если ты тело, как сделать иди чтобы видишь опуститься? Действительно ну как? Нет, не знаю. А, да, я буду тогда. А, нужно на shift нажимать. Shift? Да, shift. Я в майнкап, потому что давно я так не играла. Э, shift это в ты... в не, э -э, Кристиан, shift не в майнкап. Вот ты знаешь, как делать большие буквы? Вот это shift. Нет. Кнопка нет. shift. Длинная такая кнопка со стрелочкой. Шифт написано. Их две. А у меня вообще ты. Ладно, у меня тоже две. Ура! Ура! Очкан дать-то найтанай. Две такие локали, говори быстро может сначала крышу сделаем ну? так, быстро говори, какие двери я приготовлю оказывай, а э Кристиновые Ч Ч Ч Ч ]cen? Кристиновые двери ставим Ч да. да, просто сейчас тебя расплючиваем сделаем двери и все. она одна почему одна мы тебя разрежем да я уберу, все, уберу поставь факел а это мусорка будет? Так что ну, мы... не. А я не сказал, что в доме. Так. Так это вес. Time. Set. Day. Задолбала. Это не Майнкрафт пакет эдишн Не, можно, конечно. А скандал только тин да и тинтидан. Тон тебе дан тоин, то я я как будто впервые играю в Майнкрафте. Здесь я, короче, впервые на компе играю. Кристи, я играю на компе уже два года. Я не могу привыкнуть к нему. Я сама еле как как какие кнопки здесь. где птиц, где вверх? А у меня все. а у меня одна рука на все кнопки. Сразу же. Ча -ча -ча -ча -рай -рай -рай. Берём, так, берем дундук, дилдак Давай. и свечка. И теперь берем свечку оранжевую. Сейчас я свечку поставлю. Так. Ну тут есть свечка. Так. Ну и, э, свечи. Свечи из 1.17. А это вот. а Это свечка. Это свечка, ты чё Господи, ребят, ставишь текстурка алмазика. Вот это вот, вот это Мы так будем играть 30 тысяч лет, если чё Кстати, это мой новый комп. Да, это у него новый комп. Что? А нам стекла делать? А? Да не надо нам стекла да, делать! Надо, а? надо, Вася! Надо! Ты да, нормальная? <сих> «Э� тебя глючит или <сих> Ой, я не... Вот это включило, Нажми F3. На F3 Кстати, на каких это? Сколько у меня FPS вообще? Я Не тот F нажал, так. 12 А так мало? А чё так мало? А чё так мало? А а скандал, то пить, ты пить, ты дан, дон ты пьдан, то ин, то Так мы на координатах минус миллион, миллион, миллионалых рос и минус пять тысяч миллионов триста пятьдесят жопа коистя. Сделай мне пар по русский, пожалуйста, не русский. Шифтать. <свес> Капслок? Я те большие буквы убрал. Теперь они у тебя маленькие. Они меня большие, э <свес> <свес> <свес> Жми, Да, <еще раз> <свес> Как you be ready. А скандал кандату 500 Да, да, Какие нам двери? Говно нам двери. Да, Кристина, выставь и все! Да, блин, блин, блин, блин, блин, он блин, блин, блин, блин, Пыхнет нафиг, потом сова будешь, все, у меня пожар тушиты. ты. Ч ⁇ Ну не моей же! Не, не, не надо! Я не курица. Я не Ты петух. Торти будешь? От петуха слышу. Буду-буду ставь. Так, берем э, поршень, сейчас будем тебя плющить. Нам же нужны кристиновые двери, да? Вот, бери тортики этих... и очень много смотри. А, понимаю. делаем выживание ага. в аду. В аду. Помнишь, как мы раньше с Егориком-то выживание в аду? Да! Только ребята, мы это не записывали, правда? Да, Чай. И не запишем. Вот да, бери тортики, я дала. Это очень Не да, ты хотите много. Намогать. Я намогать. А я пока не Кстати, вот первый мод. Я ссылку не оставлю. Идите в жопу. Так, как, ну, как ты с подписью давай не мои. Слушай, ты с ними точно так же разговаривала. Я не дебю. Ребята, напишите в комментариях. Я разговаривала так с вами. <соединяющие> а с кандидата 52 он теперь А я их есть, в типа, брат. Кого то есть? Ну, я и нам-то тоже не могу, но это, это не проблема. Можно просто взять, написать команду kill и все. А ты на правую кнопку мыши нажми? Ну, не на левую, Южик. Ну, правда, э -э, тортики. Мы не... Ребята, мы не можем есть татики. Я жрать хочу, значит, я ты стейк будешь? Да. Так я Давай мне пятьдесят стаков стейка. Давай. Да. Э -э -э я э -э тебе немножечко дам жаль. Нифига. ты жмот. Ты жмот, слышь? Ты жмот. Слышь, ты жмет. Или себе золотые, ой, зачарованные за яблоки. Мало. Мне нужно всего 50 стаков яблок. Ну, сего лишь-то мало. Я сам иногда даже побольше ем. Сто стаков. Ладно, двести. Бери. Ну, миллион. Нет, подожди. М На, держись. Я уже не хочу. Ну, Эй, ну, я ну, хочу! Ну, а так, иди сюда. так, я не хочу. Знаешь, это... я, не, я хочу, я хочу. Вот, а, вот. Мало, добавляй. А я скажу, еще дает. А? А, мало. Я уже не хочу. Это, ну, Коецовый, я Не <связь> Ой, кодов. А, чест, чест. Я хоть и дебил. дебил. Бан. бан. Бан. Бан! Это бан что? Ли? Бум, банка. Так немножко тебя покушаем, так немножко себя покушаем. И 50 квести. Еще Кристину съедим сейчас. Возьмем четыре скручка. Аскан, и А ты что? А ты води. что? А ты что, работаешь? Ты. Ты что? Ты что, совсем? А а что так мало? Ты мало себе я бы взяла. Давай побольше, брат. Я Я же не хочу есть. чай, чай, чай, давай, чай. Чай, чай да паль, чай, паль, паль, паль, паль, паль, в Так, Кристя, ты Кристя? Да. Ч, серьезно, что? ты чё, ты чё, реально не а ты чё Проводку. Я свет Кстати, хоть одного с... А ты что факел убрала? Я, я, я тебя убью, когда. А не нужен факел, уже, я уже поставил. Уже мало. Э, больше не надо. Нам больше не надо, брат. А. Освещение надо, побольше. Ну кому-то надо, мне не надо. А я буду щит электрический делать. Так, какой люк взять? А в принципе у меня только деревня. Больше надо освещение. Аль-кайналай чай чай. Я люк закрыл. Твой. аль чай чай. чай, чай, Где, где, где солнечно, солнечно, солнечное. Такой свет. <звучит> а скаландау <звучит> тебе не <звучит> А <звучит> не, <звучит> не <звучит> важно! Я тебя убью. Что случилось? Неважно. Что случилось? Что случилось? А что случилось-то? Ты ч, апост сама в доме нашла? Нет. Или, или крысу? Нет. Мне остановить видео? Нет. Мне тебя убить? Нет. Мне тебя кикнуть. Ну, связь сама пойдем. Я не могу. Ребята! Вот этот, вот этот, блк слабай. И вот этот. А потом взял вот так. И вот здесь, где-то, вот так, спешим и поселим. Я сейчас, ребят. Да. Кирилл, поставь паузу. Я не могу. А чего? Кирилл, кто проходил? Короче, кресть. Э, давай тогда заканчивать наш э, ролик. И доделай дом, да? э, Дом потом доделаем. Куда? В жопе. Куда? Куда нибудь Куда? Ладно, давай за, потом, когда ты с тобой ролик доделаю, да? Э, какой ролик доделать? Я уже заканчиваю ролик. Не, когда. Эм, ребята! Короче, всем пока. Мы с вами прощаемся с Кристей. Кристя, попрощайся. Ага. Лепон. А что а сзади меня происходит? Кристя, ломай! Да ладно, ладно. ребята, всем пока. Мы заканчиваем ролик. Пока-пока.